О, нет! Или кто это? Блять, два ука забрал. Два ука забрал. С пистолетом был автоматически бегает. Он забрал у меня два ука. No, Нет, Алиса не надо. Лимон, убей его. У него копье всего лишь. Убей, пожалуйста. Вау, wow. откуда его лук достал? все 5 всего 5 хп.